Всем привет, меня зовут Маргарита Сичкарь. Я нахожусь на однодневном интенсиве Ричарда Дэнни по поводу мотивации, по поводу лидерства. И знаете, что я хочу сказать, друзья? Если вы не здесь, вы очень много потеряли. Потому что я считаю, что, как сказал кто-то из великих, нужно платить любую цену, лишь бы быть в обществе выдающихся людей. Хочу в конце рассказать вам о некоторых успеха eight laws of success, вообще, of and these are and principles that will create success. So успех. just let's touch on these and to finish th our day off with. Because today, I, today, because I hope, there's a success a masterclass. masterclass. Success masterclass for winning business, как достичь успеха, бизнес, через людей, чтобы ваша организация nice была самым лучшим местом для работы. Это ваш You've день. Вы позволили мне и отдали мне один день вашей жизни. Я это высоко ценю. Today, Я сегодня старался, чтобы этот день не прошел зря. Я старался максимально рассказывать вам о реальных вещах, которые можно применять в жизни, которые способны поменять вашу жизнь и, возможно, помочь другим людям тоже в процессе развития. Надеюсь, я вам дал много важных идей для личной жизни, для семьи. идей, которые дарят счастье который а может сделать ваш персонал более продуктивным вы и счастливым. Мы, вы, вы, у вас будет больше бизнеса, лучший бизнес. Не, но ну, действительно это драйвово. Это драйвово, когда ты можешь дотронуться к опыту мировых, к опыту тех, кто вдохновляют. А однозначно могу сказать, что энергии Ричарда Дэнни в его 75-летнем возрасте хватает на всех сегодня в этом зале. А, и еще я забыла сказать. Девушки, здесь много классных парней. Кстати, самое лучшее нетворкинг по знакомству – это ходить на такие мероприятия. Так что так, приходите. кросс-селлинг. Так, <с> кросс-селлинг. <с -селлинг> Не пропускайте эти мероприятия, следите за всеми анонсами. И я считаю, что надо учиться у лучших.